Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о том, что же делать с симптомами ВСД. Я недавно записывал видео про один из симптомов и вижу очень много комментариев на тему «А вот у меня такой симптом – это невроз, а вот такой симптом – жжение во рту – это ВСД, а вот у меня там пересыхает во рту, дрожит все тело – это тоже симптом невроза». Дело в том, что я заметил такую вещь, что когда вы много внимания обращаете на свою симптоматику, вы тем самым надолго сохраняете саму эту проблему. Как мы с вами привыкли? Мы привыкли, что у нас любые патологические болезни, они связаны с симптомами, которые мы чувствуем. Например, если у вас ОРВИ, у вас там заложен нос, у вас кашель, у вас температура. Вот по этим симптомам вы как бы думаете, о, у меня ОРВИ, надо эти симптомы как-то убирать, надо что-то пропить, надо как-то что-то сделать, чтобы эти симптомы убрать. И мы так поступаем постоянно, когда дело идет о болезнях, которые физический характер имеют. Когда мы говорим же АВСД, это не болезнь. То есть вы много уже раз слышали, что ВСД не болезнь. Это значит, что это просто проблема, которая ведет себя не так, как любая болезнь, с которой вы можете столкнуться в своей жизни. ВСД это просто эмоциональная проблема, а то, что вы испытываете в качестве симптомов, это ваши симптомы повышенной тревожности. И, к сожалению, то, что вы их испытываете, это совершенно физиологически обоснованно. Просто у каждого из нас есть свои физиологические особенности. И поэтому страх и повышенная тревожность у каждого из нас проявляется по-разному К тому же при повышении тревожности многие люди замечают, что одни симптомы у них усилились, добавились новые Это не потому, что они добавились, вдруг появились Это потому, что уровень тревожности повысился и теперь вы более отчетливо ощущаете большее количество запускаемых симптомов страха И что здесь происходит? Происходит то, что вы в своих всех силах и направлениях пытаетесь убрать тот дискомфорт, который ощущаете. Например, возьмем то же жжение в груди, которое мы говорили. Или подташнивание у кого-то бывает, или проблемы с аппетитом. И вы сосредоточились на вот этом ощущении, и вы как бы пытаетесь его убрать. Теперь давайте мы с вами предположим, что вы столкнулись с точно такой же ситуацией, но обычной жизненной. Предположим, у вас чувство голода. Только вы не понимаете, что это чувство голода. Вот вы все время чувствуете, что у вас прям какое-то ощущение дискомфорта, желание, какая-то тяга. И представьте себе, что вы хотите эту тягу как-то убрать. Вы приходите к врачам, вам выписывают какие-то препараты, вы не знаю, начинаете заниматься спортом, вы начинаете больше пить воды, а голод не проходит. То есть вы вроде что-то пытаетесь с этим делать, а голод не проходит. Потому что это естественно, если вы неправильно питаетесь, питаетесь редко, то вы будете все время чувствовать этот голод. И вот единственный способ убрать голод – это правильно и нормально питаться. То есть, если вы нормально питаетесь в течение дня, ваши промежутки между приемами пищи они достаточно короткие, приемы пищи нормальные, то чувство голода у вас просто не успевает возникнуть. Как только оно чуть возникает, вы уже поели, оно пропало, да? И здесь мы говорим, что бесполезно было работать над чувством голода Потому что оно естественное следствие того, как я питаюсь в течение дня Как часто и как много я ем И вот здесь тот же самый принцип Бесполезно что-то делать с симптоматикой Она совершенно естественно возникает, пока у вас есть повышенная тревожность И с этим ничего не поделать И проблема заключается в том, что пока вы пытаетесь симптоматику эту убирать как пока вы ходите на иглу, калывание, занимаетесь ОФП, налаживаете питание, вы пытаетесь что-то делать со своим телом, но проблема заключается в вашей тревожности, а в это время, пока вы это делаете, ваша тревожность продолжает нарастать, она продолжает увеличиваться и усиливаться, то есть вы тратите время на работу с тем, с чем работать не надо. Вас пугают симптомы, вам они доставляют дискомфорт. Безусловно, я прекрасно это понимаю. Но ваша проблема выстроена по-другому. Согласитесь, глупо ставить себе какие-то банки, делать иглоукалывания, чтобы избавиться от голода. Любой человек скажет, чтобы избавиться от голода, надо просто поесть. То есть надо сделать что-то вообще другое. Надо вообще, то есть, у вас голод, вы его ощущаете физически, но вы с телом ничего не делаете, вы просто идете и кушаете кашу, например. Вы поели кашу, хоп, голод прошел. Почему? Потому что есть прямая взаимосвязь каши и голода. Нету взаимосвязи иглоукалывания или банок и голода. Нету, поэтому любые иглоукалывания голод никогда не уберут. И глупо пытаться искать новый способ воздействия на свое тело, чтобы убрать голод. Вам нужно понять цепочку и идти туда, откуда цепочка идет. В нашем случае отсутствие регулярной еды приводит к голоду. Ваш образ жизни приводит к голоду. Вы идете и кушаете, голод проходит, все, вы решили проблему. А тут с ВСД вы делаете то же самое. Вы пытаетесь убрать симптомы, вызванные тревожностью. Нам надо убрать тревожность, и автоматически все симптомы проходят. Вот так, вот в чем секрет. Поэтому давайте еще раз, с симптомами ВСД делать ничего не надо. Убирайте свою тревожность, сосредоточьтесь на ней. Вот смотрите, как бы мы сейчас не будем говорить, как это делать. Вы можете это посмотреть во многих других моих видео. Но мы сейчас говорим о том, куда мне отправить фокус своего внимания. Если я направлю его на симптоматику, то я буду зациклен на симптомах, и я не смогу убрать тревожность, из-за которой эти симптомы возникли. А все мои действия будут напрасны, потому что с тревожностью, если ничего не сделано, симптомы останутся. Но если я сосредоточу внимание на работу с тревожностью, считаю, что все, симптомы следствия тревожности, с симптомами мы прощаемся, мы про них забываем, мы работаем с тревожностью, я буду видеть, что с работой с тревожностью, чем ниже тревожности, тем меньше моя симптоматика. И очень сложно бывает моим же собственным клиентам объяснить такую простую вещь, что то, что у вас симптомы, это не то, с чем нам надо работать. Нам надо работать с тревогой, которая сейчас спровоцировала симптомы, чтобы вы не испытывали тревогу и не было симптомов. И в результате, спустя какое-то время работы с восприятием, с тревожными событиями, вдруг... Клиенты говорят, у меня стала меньше симптоматика, она возникает реже. Какая-то уже совсем прошла, какая-то еще остается, но она слабее, чем раньше, возникает реже. И я спрашиваю резонно, а почему так произошло? И тут человек зачастую впадает в ступор. Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну вот, мы снижали вашу тревожность. За счет этого снизилась симптоматика. И тогда человек говорит, точно. То есть, до последнего, пока даже он не увидел это у себя в жизни, он не может это связать. И я понимаю, что ваша симптоматика вас волнует. Но вам надо повернуть свое направление деятельности с симптомов на эмоциональную сферу и когда вы эту эмоциональную сферу начнете затрагивать что-то с ней делать вообще хоть что-то начнете двигаться в этом направлении вы заметите, как ваша симптоматика сама по себе уменьшается становится слабее, возникает реже и все благодаря снижению тревожности. Запомните это видео, пересмотрите его, если вы с первого раза не все уловили. Потому что это, возможно, поможет вам в ближайшее время избавиться от всех симптомов ОСД, а также снизить вашу тревожность. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.